Всем привет! Анастасия Волочкова, похоже, решила, что более скрывать возлюбленного нет смысла. Из-за этого в сети лишь начинают сомневаться в его существовании. Накануне балерина опубликовала совместное фото с мужчиной в полный рост. Ранее в кадр попадали лишь ноги или руки из пранника. А сегодня Волочкова выложила видео с любимым. На кадрах Анастасия и ее молодой человек Запечатлены в ярко-красных нарядах, при этом он играет на рояле, а она сидит в кресле, в очередной раз демонстрируя свой знаменитый шпагат. «Свадебный марш!» руками любимого подписала ролик Волочкова. Отметим, что личность мужчины балерина продолжает скрывать и лица его не показывает, но уже рассказала своим подписчикам, что ценит бойфренда за молодость, стройность, чувство юмора.